Каковы последствия для ребенка, если его не хотели родители? Отец и его род отказались принять, а мать всю беременность провела в депрессии и вообще не планировала заводить детей. И можно ли это изменить? У матери не открылись инстинкты и любовь к ребенку смешана с неприятием самого факта необходимости исполнять эту роль. Угу. Понятно. Так, ну такой емкий достаточно вопрос, многоплановый, многоуровневый, давайте попробуем его раскрыть, развернуть. В связи с тем, что озвучивать, освещать проблематику, мы постараемся именно с магической точки зрения, да, а не с психологической, нейрофизиологической и так далее, последует первую очередь отметить вот что, магия строится на таком по сути незыблемом постулате о том, что в этом мире ничего не бывает случайно, ну, совершенно ничего, даже порой нелогичные, не связанные, не укладывающиеся в голову, как сказали бы в нашей культуре вещи, тем не менее, имеют причины. И вот в этих причинах, наверное, надо разобраться в первую очередь. Потому что в вашем вопросе прозвучала формулировка, можно ли это изменить. Что изменить? Отношение матери к ребенку можно. Несложными магическими манипуляциями можно пробудить у женщины и материнский инстинкт, можно его закрыть. То есть это, этим занимаются колдовские методы, и от умений и возможностей практики можно, в общем-то, сделать все. Вопрос зачем? Но речь, скорее всего, идет о положении самого ребенка, да, не столько о матери сколько о положении своего ребенка, потому что мать, если это интересует, то, как правило, это тот вопрос, который она будет озвучивать в последнюю очередь, скорее всего. Значит, это проблема непосредственно того человека или близкого к тому человеку, который получил такое отношение в родительской семье. Можем мы представить о том, что это отношение субъективное? Можем, безусловно. Родители при этом при всем могут совершенно так и не считать, что, скорее всего, так и произойдет, потому что живут они в культуре, которая им поможет найти правильное объяснение своему собственному поведению. Речь идет об отношении ребенка. Ребенок наблюдает, ребенок видит отношение к нему в семье, он сравнивает, он слышит разговоры, и из всего этого складывается некий комплекс ощущений. Другой человек, возможно, слышав все это, пропустил бы мимо ушей, или вообще не среагировал, да, или вообще оценил бы как-то совершенно иначе. Но вот есть человек, который вот такую пресуппозицию своих жизненных условий, вхождения в эту жизнь, оценивает так, только так и никак иначе. Этому есть причина, Этому есть причина. Какова же может быть эта причина, и что можно с этим сделать. Прежде всего, опять же, с магической позиции, с магической точки зрения мы исходим из того, что подобное попадание, как и подобное отношение не случайно. Есть человек, маленький человек приходит в этот мир, у него есть какая-то уже нейрофизиологическая конструкция, у него есть своя структура сознания базовая, матричная, с которой он рожден, Она из прошлых воплощений была привнесена, что-то он взял от рода, что-то он взял от родителей своих, да, что-то он взял во время девятимесячной беременности матери. И все вот это в совокупности сформировалось в некую матрицу будущей личности. Коллеги, которые занимаются у нас в школе и прорабатывали методики занятия коррекция внутриутробного периода, знают, что при правильном погружении в определенного рода воспоминания можно оценить, что ребенок находясь в утробе матери, в общем-то, не маленький кусочек мяса. Этот кусочек мяса все чувствует, помнит, воспринимает, осознает в меру, скажем так, возможности осознания, но по крайней мере материнское состояние в нем запечатлевает. Безусловно. И это тоже накладывает, накладывает отпечаток. Поскольку ребенок, находясь во внутриутробном периоде, воспринимает себя как часть матери, вернее, мать как часть себя, любое негативное восприятие плода матери будет восприниматься им же с негативным отражением и отношением к себе же. Это абсолютно, может быть, неконструктивное, абсолютно нерациональное отношение, которое порождает то, что в психологии называется комплексом. Наши комплексы, как правило, они никогда не объективны, ну совершенно никогда не объективны. Они навеяны, навеяны отношением, и это отношение было воспринято на веру. Таким образом эти комплексы накладываются, и впоследствии человек вырастая или проходя период роста и взросления из всего объема отношений в семье, будет придирчиво на матрицу натягивать именно такое, которое будет подтверждать первоначальные отношение. Попадем в абсолютно другую среду, он будет делать и заниматься там тем же самым. Но это психология, коллеги. Это психология, которая нас интересует лишь поскольку она отражает процессы более глубинные. А более глубинные процессы объясняет магия. Что же нам объясняет магия в данном случае? Она говорит, погружение такого человека и формирование его личности в таком качестве, это совершенно не случайно. Это те константы и базовые основы, с которыми этот человек должен либо научиться взаимодействовать, либо через эту призму воспринимать окружающую реальность. Ведь много чего сделать может человек, если он будет абсолютно убежден на уровне нейронов, на уровне подкорки, что его в этом мире никто не любит. В то же самое время человек много чего может не сделать при таком отношении. Вопрос, как он использует это качество. Ведь смотрите, какой шанс по сути дает судьба, она говорит, научись быть самостоятельной, научись быть не опираться ни на кого, даже на самых близких, даже на самых родных, вот смотри, мать, вот может быть так, что мать не любит, ну вот тебе достался такой вот вариант, мать не любит, то есть даже на нее нельзя положиться, но при этом при всем, есть внутреннее ощущение собственной личности, собственной, возможно, уникальности, пусть не проявленной. Пусть даже в такой, в такой обнаженной, перевернутой нервической структуре, но это тоже говорит об уникальности. А предпосылки говорят, если ты забудешь о том, что можно на кого-то опираться, если ты не будешь учитывать людей, их благожелательное расположение к тебе, то, возможно, ты сможешь добиться в этой жизни того, что в предыдущих жизнях добиться совсем не мог. Возможно, может быть, это у тебя последний шанс сделать то, что никогда не будет отобрано людьми, что никогда не будет разделено вот это вот достижение, которое ты сможешь получить в этой жизни при таких предпосылках, не будет равномерно распределено между теми, кто тебе помогал. Может быть так. Всякое бывает. Важно, как смотреть на этот вопрос. Здесь еще можно взглянуть на ситуацию со следующей позиции, с позиции рода, с позиции самой структуры рода. Род привлекает к себе определенную душу. Личность, рождаемая в структуре, на структуре этой души, занимает в роду определенную ячейку, занимает определенное место. Это место обусловлено, самим родом обусловлено, регийной рода обусловлено. То есть это чистая математика, эгрегориальная структура, которая место этому человеку выделила. Да, может быть, это место не предполагает, что род будет давать вам какие-то определенные ресурсы, но тем не менее минимальный, минимальную силу, хотя бы жизненную силу, жизненный толчок и право крови он вам дает. Следовательно, это уже не полное отторжение родом, это просто специфические условия, это, так сказать, знаете, вот как сидение на пороге, всегда нужно быть готовым выйти. Род тебя не привязывает своим договором, он просто не имеет права тебя привязать к себе, да, чтобы ты в любой момент мог подняться и совершить тот поступок, собственно говоря, ради которого ты сюда пришел. И вот подобное отношение, оно также может быть связано с этим. Если вы попробуете посмотреть на ситуацию с такой точки зрения, а не с позиции несправедливости жизненной, оскорбленности внутренней. А чуть глубже ничего никогда не бывает напрасно. И кто знает, может быть, вы сами, выбирая из большого количества возможностей и семейств, Возможно, понимая, что это один из ваших последних приходов сюда, или заключительный, или какой-то очень важный, ключевой, когда времени совокупного остается мало, а сделать надо много, надо изначально попадать в ситуации, в пространство, которое тебя будут стимулировать даже таким способом. И, возможно, вы сами выбрали такую семью, понимая, что там не будет любви. Ну не будет любви. Женщина, которая не испытывает любви к своему ребенку, если уж говорить о матери, причин тому тоже может быть достаточно много. И вовсе не, это не означает, что она имеет какие-то отрицательные качества или просто плохой человек. Надо знать судьбу человека, надо знать его желания юношеские, понимать, реализованы эти желания или нет к моменту рождения ребенка, и просто сопоставить, сопоставить культуру, в которой живет человек, настаивающий рожай, выходи замуж, будь как все, и внутренние глубинные потребности, которые совершенно это отрицают. Возможно, у женщины в тот момент был также Тяжелый, судьбоносный конфликт, который она пыталась и до сих пор пытается разрешить. Противление личного, общественного. Разделите себя от матери, выйдите, наконец, из ее утробы, почувствуйте себя как отдельную личность, не связанную с ней. С того момента, как вы сделали первый вдох, вы несете за свою жизнь и судьбу самостоятельную ответственность. В том числе и то, как вы к ней относитесь. Если вы оцените все позиции своей жизни с точки зрения позитивных аспектов, а не негативных, вы очень много чего можете достичь. Мы вот тем, что сейчас я описала, по сути, мы занимаемся только лишь на четвертом курсе основного факультета, когда работаем с родовыми линиями, с работой со временем, консолидация жизненных путей, негативные события как ресурс, все это в совокупности оно дает возможность вот так смотреть на вещи И из каждой неприятной ситуации с каждой неудачной, с точки зрения культуры, понятно, с точки зрения традиции, с точки зрения возможной религии, да, ну, то есть любой традиционной системы, делать, перекручивать, скажем так, выводы таким образом, что они становятся хорошим топливом, отличным движком, как искру дают для дальнейшего деяния, для дальнейшего существования. Просто помните, никогда ничего не бывает случайно. Даже если мы чего-то не можем объяснить логически, это значит, что культурная традиция, в которой мы существуем, не дает нам таких логических объяснений. А если дает, то они не соответствуют тем алгоритмам, которые привезут, приведут вас к успеху. Они в культуре, в которой вы живете, соответствуют принципом зла, а не добра. А ваша задача перекрутить это таким образом, чтобы это стало добром. То есть найдите, например, такую культуру, которая именно такое поведение родителей с детьми считает самым-самым правильным. Например, спартанская культура. Да? Обратитесь к таким вот источникам, почитайте информацию, которой достаточно много, об, этой, об этом удивительном эксперименте, который в свое время проходил в Спарте, чисто магическом эксперименте, вот. и попробуйте осознать, что, возможно, ваша недоработка тогда проистекает именно из этого источника.